Резко сокращается кровоток в голову. Право на незнание избавляет от наказания. Угрозе потери собственной жизни. Я наблюдал, что людям становится плохо. У вас уже нет этого права. Я не являюсь представителем духовенства мусульман и выражая сугубо свою точку зрения, опираясь на тот опыт и знания в анатомии человека, в которых я являюсь экспертом. Меня зовут Касимов Искандер Растамович. Я академик Европейской академии естественных наук, преподаватель китайской медицины владетель патента, моей личной методики оздоровления позвоночника. Разбираем этапы молитвы. И стойте перед Аллахом смиренно. Разные аяты Корана каждый воспринимает по-своему. Мусульмане, возложив руки на грудь или обняв себя полностью, вжимают голову в плечи, поднимают плечи, напрягая тем самым верхний плечевой пояс. Так напрягаются мышцы шеи и пережимается парасимпатический нерв, артерии и вены. Резко сокращается кровоток в голову, и как следствие вы получаете шум в ушах, потемнение в глазах, головокружение. Часто во время Таравиха я наблюдал, что людям становится плохо из-за того, что не хватает кислорода. Они сильно склоняют голову вниз, в то время как он, да благословит благословитого Аллаха и приветствует, склонял свою голову во время молитвы и устремлял свой взор к земле. Склонял голову, и устремлял свой взор к земле, а не вжимал голову в плечи, прижимая подбородок к груди. Чувствуете разницу? Зажатые позы ведут к потере сознания, тахикардии, мышечному спазму. Молитва должна быть во благо духу и телу, а не наоборот. Если чуть склонить голову и устремить свой взгляд на место земного поклона, но при этом вытянуть шею вверх, так, чтобы чувствовать натяжение мышц на затылке, тогда высвобождается нервное окончание не только в шейном, но и в грудном отделе. Не нужно напрягать мышцы, тогда ты долго сможешь выстоять в молитве. Особенно если есть боль в пояснице, ягодицах, ногах. Задумайтесь, что во время молитвы вы разговариваете напрямую с создателем. В данный момент во время молитвы не нужно искривлять свою позу более чем это описано в хадисах пророка, салаллаху алейхи вассалям. Если вы будете тянуться во время старания теменной частью вверх так, чтобы чувствовались мышцы на затылке, то вестибулярный аппарат мужичковой части головного мозга даст команду в мышцы живота и поясницы, чтобы убрать спазм в самой пояснице, снять нагрузку, убрать боль, поясной поклон, руку. Во время совершения поясного поклона он распрямлял свою спину и держал ее ровно. Если бы на нее лили воду, то она оставалась бы на месте, то есть не стекала. Ценная поза расслабляет и укрепляет мышцы спины, вытягивает межпозвоночное расстояние, паравертебральные мышцы позвоночника, натягивает бицепс бедра. Так происходит профилактика грыжи и протрузии. Паратруси у тебя написано. Я не мог написать про труси. Вы должны понимать, что обязательная молитва для мусульман – это не гимнастика. Но Всевышний создал ее в лучшем и совершенном виде для нас. Земной поклон – суджут. Когда раб Аллаха совершает земной поклон, вместе с ним совершает поклон и семь частей его тела – лицо, ладони, колени и ноги. Он не опирался предплечьями о землю, а приподнимал их от земли и расставлял от боков настолько, что можно было увидеть белизну его подмышек. Нельзя опираться только на лоб и нос. Большая часть нагрузки от головы и плеч должна идти на руки. Тогда не прижимаются межпозвоночные диски, особенно это критично для людей старше 28 лет когда межпозвоночные диски в шейном отделе теряют жидкость и велика вероятность получить травму шейного отдела. Если сильно давить на голову, а не на руки, пережимаются позвоночные артерии и вены, которая овивает все семь позвонков шейного отдела и велика вероятность инсульта в земном поклоне в суджуде. Любой правоверный знает, что смерть во время молитвы – это лучшая смерть. Но теперь... Вы также знаете, что усердное давление на голову во время суджуда – это прямая угроза инсульту, если ты в возрасте старше 28 лет. Право на незнание избавляет от наказания. Но после просмотра этого видео у вас уже нет этого права. Если вы не будете соблюдать эти правила, это можно приравнивать к угрозе потери собственной жизни. Сидение во время и в тираж – и ташахут приведу пример те позы которые облегчают положение сидя принцип тот же что я описал выше Темной частью головы надо тянуться вверх так чтобы ты чувствовал натяжение мышц на затылке это ключевой фактор потому что при фокусировке на этих натянутых затылочных мышцах меняется в лучшую сторону положение всего тела лично молящиеся скругляют спину сжимая грудь живот Опускает голову так, что подбородок почти касается груди. Эта поза затрудняет дыхание, работу внутренних органов. Скругленная спина пережимает нервные окончания, которые выходят из спинного мозга через межпозвоночное пространство. Затрудняется работа внутренних органов, идет спазм мышц. И на следующий день может появиться ощущение, будто вы занимались тяжелым трудом. Если тянуться макушкой головы вверх, то молитва для тебя станет не просто обязательством, а приятным времяпрепровождением в разговоре со Всевышним. При сохранении вышеописанных поз во время молитвы тело наполняется кислородом, расслабляется нервная система, высвобождаются негативные эмоции, и у человека появляется искреннее желание поплакать, которое он не должен сдерживать. Человек ощущает легкую эйфорию, и у него появляется искреннее желание поплакать, которое он не должен сдерживать ни при каких раскладах. Благодарю Всевышнего за то, что он дал мне возможность поделиться с вами своими академическими знаниями во благо всего мусульманского сообщества. Салам алейкум варахматуллахи вабракатух. Мира вам и добра, дорогие братья и сестры.